Военный Отца и Сына Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю, ждем воскресенье. Вот с маленькой Паской вот, такой еженедельной нашей, напоминанием о воскресении Христового. Вот мы сегодня слышали чтение о том, что Господь говорит, как должен поступать христианин. Христианин должен. Ну, у нас есть такие как бы понятия, как там, ну, что. Хорошо, что радственно как бы там вот, воспитано вот, в обществе так принято и они в принципе являются хорошим понятием. то есть это вот, абсолютно не верить никакого отношения не имеющий человек может быть хорошо воспитан быть добрым оцепщиным все это может иметь в себе вот но он а, реагирует как бы в обществе сказали так адекватно на то что происходит он а, как бы ну, ему вот Хорошо ему, ну, и он будет. хорошо, ему плохо, и он плохо тоже, соответственно, как бы так затворяется. Вот он, вот, примерно так. А Господь говорит следующее, он говорит, какая вам есть польза от того, что если вы добро творите тем, кто вас любит только. Ведь грешницы тоже творят то же самое, они, те, кто их любит, они и делают добро, те, кто подальше там, они их вот клепку обдирает, например, и так далее, и тому подобное. Там вот корпорационер, у нас заботится о своих близких, помогает другу. чем они как бы получаются. И отличие в том, что они не делают это э, для других людей. Вот а Господь говорит о христианах так, что христианин должен поступать э, больше. Вот. Какая, говорит, польза есть в том, что вы э, кому-то даете взаймы, помогаете, и вы надеетесь, что вам дадут об этом с прибылью, что вы получите что-то больше, вот. потому что грешники поступают именно так, и Господь говорит, чтобы мы были подобны а, Отцу Небесному, который посылает солнечные лучи и дождь одинаково и на тех, кто благодатный и безблагодатный, и на тех, кто живет праведно, и на тех, кто живет грешно, вот, а каким должен быть христианин, у нас э, редко возникает вопрос о том, а как вот, жить вот, в нынешнем мире сейчас, как так можно вообще у вот, себя, как в нем утвердить можно, как э, поступать на в общем. -то. Ну, единого рецепта, наверное, нет. Ну, я вот говорю вот, примерно так. Вот Жили первые христиане, первые века, они были сильно гонимы. Сейчас общество в большей части в травму не ходит, но э, тем не менее как бы... Часть общества, которого в храм не ходят, настроены как бы равнодушно, некоторые как бы, ну, довольно позитивно тем, кто ну, верит, а не просто, ну, просто вот в храм не ходит. А есть часть, кто негативно, по-разному. как бы так. Там в обществе прежние времена не было равнодушных осудов, Там люди устраивали целые э, представления, как скармливать христиан э, диким зверям. Нерон развлекался тем, что привязывал э, христиан э, в саду к вечеру там приказывали привязать да, к столбам их обмазывали горючей смолой и вечером поджигали когда он шел гулять по саду и они освещали живые христиане горящие, освещали ему дорожку аллею в этом саду то есть настолько чудовищные были вот эти вот а, отношения к христианам. и как же они тогда относились к ближнему почему соответственно христианство вот из этого вот такого угнетения вышло а, с, с честью что оно, христианство стало государственной религией, что э, перестало быть умнитальным хотя бы государством, как таковым. А это произошло, потому что люди видели, что христиане, находясь на арене, они не проклинают своих э, учителей. Они не кричат, будь ты проклят, они не кричат, что тебе воздастся, тебе будет хуже. Они слышат, что э, до некоторых из них, кто с край находился, долетали какие-нибудь э, слова молитвы этих христиан. Э, которые вот причины на смерть. Кто-то из, из них, наверное, говорил э, вслух о том, что «Господи прости, потому что они не понимают то, что они творят». Вот э, какое отношение было у христиан, которые э, жили в первые века. Вот, и при этом, обратите внимание, первые христиане не шли в капище учить, они не шли э, в семинарии какие-то там, не знаю, какие там, как назывались, не могу сказать, да, какие-то учебные заведения все же были, в частные какие-то школы. Они не шли кому-то учить и объяснять им, что вы живете неправильно, а правильно вот так, вот так и вот так. А вы все вот поступаете плохо. Такого не было. Они жили в этом обществе, они ни на кого не давили, они просто старались жить правильно сами. И если кто-то к ним обращался, они ему помогали. И если что человек нуждается, они помогали ему и старались делать это незаметно. Не так, чтобы человека как-то вот уязвить этим и сделать его должным. Вот как поступали христиане. То есть не было давления как такового, там, что вот кого-то учить неправильно, там, что поступаешь неправильно, надо поститься по средам и пятницам, надо читать утренние и вечерние молитвы, что ты не ходишь по воскресеньям в храм, вот как ты так живешь вообще и так далее. Не было получающих вещей, не было, никто этого не делал абсолютно. Яркий пример, тому, который я неоднократно я говорил здесь, о том, что в те времена э в Святой Тирской Тор описывается случай о том, что как э один язычник богатый, он христианин э к себе работает, потому что он был очень такой искусный ремесленник, такой хороший работник. Но он знал, что он христианин. Христиане были под запретом в то время, но их не всегда прям убивали каждый день. Но ну, где-то вот. Помалкивали, а периодически там на праздник сбирали какие-то, каких-то там, что, по-разному было. Да. Были разные времена за первые три столетия э, христианской истории. Вот. И он сказал ему, я тебя возьму на работу и буду платить тебе хорошие деньги. Но я ничего не хочу слышать о твоем Боге. И действительно, он у него хорошо работал, не один год работал. Вот и никому не лез с тем, что э, ты так неправильно делаешь. Но наступил момент. Когда этот хозяин к нему сам подошел и сказал, расскажи мне о своем доме, потому что я вижу, как ты живешь, и я хочу быть таким же, как ты. Вот именно так нужно стараться. Я понимаю, что это очень трудно. У нас много чего не получается. Собачимся с соседями, что-то еще, ну хотя бы что-то пытаться нужно делать, стараться. Самое страшное, когда мы а, напротив а, как-то, церковь в своем лице я хорошо помню как я в москве жил про бабушку просто сказали о том что там вот э, на четвертом или на пятом этаже бабушка живет ух и злющая, там верующие просто ходит в храм злющие невозможно мимо пройти как Ну просто проецирует все такое как бы отношение к ней лично к ее личным качествам проецируется на церковь то есть звание христианина оно нас обязывает как-то себя вести, вот. Звание священника, оно больше обязывает там что-то еще дополнительное там. Звание монаха еще там. Стали крестными, у вас дополнительные обязанности какие-то появились. Если человек христианин, то он уже на него смотрит несколько иначе. К нему относится, если он действительно христианин. Если он ходит в храм регулярно, так нужно соответственно, соответствовать этим вещам чтобы люди не думали о том, что вот они такие христиане. К чему это? Ведь э, царь Константин не зря э, э, подумал, что христианская религия, она религия мира и, соответственно, любви. Он видел, как живут христиане. Он просто неоднократно в этом убеждался. Он смотрел на это, вот, смотрел на, соответственно, на бабушку свою, потому что. Как, как, какая она, что она, вот, вот, какие действия у нее как она себя ведет Он собирал это все, выбирал какие-то, вот наверное, моменты для себя, откладывал это все вот. У него в войске были христиане, он понимал, что это хорошие, сильные воины, вот, которые готовы умереть за, соответственно, защищая там, страну, защищая своего императора. Но тем не менее, они не готовы отступить от своей веры, готовы также, соответственно, отдать свою жизнь, но они не будут поклоняться Едва. Это многократно было проверено у различных военачальников об этом истории, много ходило. То есть от нас зависит, какими люди становятся нас окружающими, как круги воде. особенно в наше время. Может быть, это и не будет иметь какого-то действия в данном условии, может быть, мы идем совсем уже в Тартары, Мир, летит уже. Возможно. Но какое это имеет отношение к нашему спасению? К нашему э, духовному состоянию? Какое это имеет отношение? Нужно оставаться в любой ситуации христианином. Нужно э, помнить слова Господа, как Он говорил о том, что каким... Христианин тот, который выше немножечко обычной нравственности. Те, которые превышают, которые относятся к любовью к своим врагам даже. Не просто, безусловно, это понять. Никто не призывает, и а Господь не призывает любить а, врага так же, как Он любишь а, своего сына, например. Любишь своего друга, свою жену, свою дочь, свою маму. Нет, не одинаково эта любовь. Мы люди, даже у Бога был любимчик среди.. Самый любимый ученик апостол него. Он был очень молод, самый молодой был, и он относился к нему очень-очень э, вот, с любовью по-отечески. Вот, поэтому никто не призывает делать, как бы, так, пытаться уравнять это все, но тем не менее оказать хотя бы как бы, вот, негативных вещей. Сейчас люди не понимают, что Идут, э, соответственно, по ладу э, различных э, распоряжений, думают, э, на веру принимают те или иные вещи, начинают осуждать тех, кто этому пытается как-то противостоять. Не надо в конфликт погружаться с этими людьми. Если есть что сказать, скажите, но не надо глубже. И опять же, в то же время э, сказать можно только тому человеку, который готов услышать. Бесполезно говорить тому человеку, который не хочет это слышать. У цыган есть такая пословица. Она очень ярко об этом свидетельствует. Лошадь на водопой может привести и один человек. Даже сто человек не пить эту лошадь, если она этого не хочет. Поэтому те, кто нас окружает, если не хотят, они не станут этого делать. Но вот когда захотят, для этого не нужно будет убеждать много. Они сами спросят. И это зависит от нашего с вами поведения. Так давайте будем, дорогие мои братья и сестры, не просто такими внимательными слушателями, но и добрыми делами Слова Господа. И, на слово Господь. и э, Господь всегда приходит с нами. Богу нашему слава. Аминь.